Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 31 вариант из сборника Ященко Фипишного 2022 года на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. И давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. Там у нас даются шины. Что нужно знать в заданиях по шинах? В первую очередь есть маркировка. Вот, нас здесь так написано. Что есть что? Первая цифра, она обозначает ширину протектора. То есть вот это B. Вторая цифра обозначает высоту протектора в процентах от ширины. И не забываем, что протектор у вас и сверху, и снизу будет. Третья цифра, это у нас диаметр нашего диска, ну, причем диаметр диска данный в дюймах. Дюйм у нас 25,4 миллиметра. Ну, и плюс, говорят, что с завода выходит вот такая вот маркировочка. То есть, 265 на 60, 18 диаметра у нас. Соответственно, вот это прям все, что нужно знать. Теперь давайте посмотрим первые пять заданий. Точнее уж первое задание, первые пять заданий мы условия посмотрели. Завод допускает установку шин с другой маркировкой. В таблице приведены размеры. Надо узнать, какой наибольшей ширины шины. Ширина, напоминает это первая цифра. Соответственно, если диаметр диска 17 дюймов. Смотрим, 17 дюймов вот. Ну вот, соответственно, все возможные ширина. Ну понятно, что наибольшая 275 в данном случае. Так, давайте поменяем цвет. Не хочу его голубым писать. 275. Дальше. Насколько миллиметров радиус колеса с маркировкой 245 к 70-17 меньше, чем 275 к 65-17? Так, нас спрашивают радиус. Если мы просто будем там складывать, мы будем находить диаметр. То есть не забудем потом поделить на 2. Ну, давайте считать. Так, у нас есть 275. То есть 275 это ширина протектора. Нам надо высоту протектора найти, поэтому 275 мы умножаем на 0,65, то есть 65%, потому что у нас высота протектора составляет от ширины. И умножаем на 2, потому что ну, сверху-снизу у нас протектор. Прибавляем к нему диаметр нашего диска. 17 дюймов он, дюйм 25,4 мм. Вот, соответственно, у нас диаметр одного колеса. Вычитаем то же самое для второго колеса, то есть 245 на 0,7 на 2. И там диаметр 17 тоже на 25,4. Вот это разница в диаметрах. Но нам надо разницу в радиусах, поэтому все это хозяйство мы должны поделить на 2. Что в итоге получается? Естественно, эти взаимоуничтожаются. Ну а тут, к сожалению, только считать. То есть получается 178,75 минус целая. 5 десятых, что в свою очередь дает 7,25. Вот у нас разница в миллиметрах. Дальше. Найдите диаметр колеса, выходящего с завода. Ну, принцип действия абсолютно тот же самый. То есть у нас там 265 ширина протектора, 60% высота составляет от ширины, на 2, что с двух сторон у нас протектор, и он 18 дюймов диска имеет. То есть 18 на 25,4. Опять же, к сожалению, тут ничего умного не сделаешь, только считать. Единственный момент. Вот мы сейчас считаем в миллиметрах, а ответ дайте в сантиметрах. То есть результат надо бы поделить на 10, чтобы миллиметры перевести в сантиметры. Получается 318 плюс 457,2 и делить на 10. Это будет в свою очередь 77,2 сотых сантиметра. Так, округлять тут никуда ничего не надо, поэтому так и записываем. Далее. на сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить на 285 50-20. Так же, как во втором, нам надо сейчас будет находить разницу. Ну, во-первых, найдем новое колесико 285 на 0,5 на 2 плюс 20 на 25,4. Сразу в миллиметрах будем считать. Это в свою очередь у нас равно 285 плюс 508. То есть 793 миллиметра. Ну и нам надо узнать на сколько миллиметров увеличится диаметр. То есть мы должны из вот этого числа 793 вычесть вот это число, правда это в сантиметрах, то есть на 10 умножить не забудьте, то есть 775,2 надо вычесть. Ну, естественно, разница будет составлять 17,8. Записали. Дальше, на сколько процентов увеличится пробег, если у нас завода меняется на вот эти 285 в чем смысл? Надо понимать, что есть формула длины окружности. То есть, вот у вас колесико, что такое пробег? Вот оно обернулось, и фактически вот это длина данной окружности. То есть есть радиус, а длина окружности вычисляется как 2πr. То есть мы должны понимать, что длина окружности прямо пропорциональна радиусу. То есть во сколько раз радиус увеличивается, во столько раз увеличивается, соответственно, у нас и пробег. Поэтому не обязательно вот эти 2 п использовать. То есть достаточно увидеть, во сколько раз увеличится именно у нас э, радиус. Ну или диаметр. В принципе без разницы, потому что диаметр тоже прямо пропорционален раз, э, радиусу. Так, у нас изначально стояли 775 миллиметров, То есть мы пишем, что 775,2 мм это 100%, того, что с, ним, с чем сравнивают. А изменение у нас 17,8 мм. Это x процентов. Ну и чтобы найти x, мы 17,8 умножаем на 100 и делим на 775,2. Опять же, тут ничего, кроме арифметики, нету. Единственный момент, округлять надо до десятых, то есть считать достаточно до сотых. Если вы посчитаете до сотых, вы получите 2,29. Ну а при округлении до десятых, это будет, конечно же, 2,3. Вот, в принципе, так. То самое сложное здесь именно подсчет без калькулятора. Давайте глянем дальше. Найдите значение выражения. Что у нас есть? Ну, у нас есть 1,7 в квадрате. То есть понятно, что это будет 1,49. То есть числитель знаменатель в квадрат возведется. Ну а тут у нас 23 седьмых. Естественно, можно немножко сократить на 7, то есть здесь будет 2, здесь будет 7. То есть у нас из 2 седьмых вычитается 23 седьмых. Это будет у нас 2 минус 23, это минус 21, то есть минус 21 седьмая, что в свою очередь дает минус 3. Записали минус 3. В седьмом на координатной прямой отмечены числа а и b надо выбрать неверное утверждение. Ну, что мы видим вообще? У нас а меньше b, ну потому что а левее. При этом а по модулю меньше, чем b по модулю. На всякий случай, потому что расстояние. Модуль это расстояние, то есть расстояние от нуля до а меньше, чем расстояние от нуля до b. Ну и смотрим, а плюс b больше 0. Ну это в принципе верное утверждение, исходя из вот этого условия. а минус b меньше 0. Ну тут, да, конечно же меньше. Возьмите для себя просто минус 2 и 5, например. минус 2, минус 5, минус 7. Да, верно. а на b квадрате меньше 0. То есть а отрицательное, b квадрате в любом случае положительное. То есть отрицательное на положительное дает отрицательное. Да, абсолютно верно. Ну и а b больше 0, конечно же, это неверно, потому что положительное на отрицательное дает отрицательное. Поэтому четвертый вариант ответа записываем. В восьмом задании необходимо найти значение выражения. Ну Что мы понимаем? Здесь фактически корень квадратный. И поэтому, когда мы будем вытаскивать, мы должны степень числа делить на степень корня. То есть останется а в третий, а снизу остается 2b квадрат. На самом деле там, конечно же, а в третий под модулем останется. Но в принципе у нас числа положительные, поэтому не обязательно все это хозяйство писать. То есть будет 4 в кубе. Делить на 2 на 2 в квадрате. То есть фактически мы 64 делим на 8, что в свою очередь дает у нас восьмерку. Так, записали ответ 8. Далее, найдите корень уравнения. Что мы сделаем? Мы обе части умножим на 9. Что получается? Получается 9х плюс 3х. Так, нет, соврал. Получается 9х просто плюс х. И равно все это хозяйство минус 30. Ну, потому что тут при умножении на 9 сократится немножко. Соответственно, остается 10x равно минус 30. Естественно, обе части можно поделить на 10. В таком случае x будет равен минусу 3. Записали. В 10-м, перед началом первого тура, тура чемпионата по шашкам, участники разбиваются на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 71 спортсмен, среди которых 22 из России, в том числе Т. Найдите вероятность того, что Т будет играть с кем-то из России. Для этого надо количество спортсменов из России, кроме Т. То есть их всего было 22, а кроме Т 21 спортсмен. Поделить на общее количество спортсменов вообще всего, но опять же без Т. То есть, всего на 71 спортсмен, без Т70. Ну, естественно, на 7 тут сокращается, и получается 0,3. Хорошо. Дальше. Установите соответствие. Что нужно понимать? Вот у вас квадратичная функция. В общем виде задается вот таким хозяйством. При этом, если веточки параболы направлены вверх, то А будет больше нуля. То есть, вот здесь А больше нуля, здесь вниз меньше нуля, здесь больше нуля. Если парабола пересекает ось о y под осью OX, ну как вот здесь, например, то коэффициент c будет меньше нуля. Здесь над пересекает, значит c больше нуля. Здесь над пересекает, c больше нуля. Ну а дальше, естественно, просто расставить соответствие, то есть там больше больше это третий номер, меньше больше это соответственно второй номер и первый номер остается. В 12 есть формула перевода Цельсия в Фаренгейт, и надо узнать, с каким градусом по Фаренгейту соответствует минус 16 по Цельсию. Что, тут ну, просто подставляем. То есть ТФ у нас будет 1,8 на минус 16 и плюс 32. Опять же, приходится врубать скиллы арифметики. Тут, к сожалению, ничего умного не сделаешь больше. Единственный момент, что-нибудь там можно придумать, можно, конечно, немножко... Да нет, ничего не будем придумывать. Лучше так и посчитаем. То есть у нас получается здесь 3,2. Хорошо. Давайте глянем далее. А далее у нас необходимо указать неравенство, которое имеет решение изображенное на рисунке. Ну что можно сказать? Вот второй, например, явно с четвертым не будет. Изображено таким макаром. Почему? Ну, x в квадрате число положительное. Плюс 9. О, вообще, x квадрате, простите, число не отрицательное. То есть, 0 тоже может быть. 0 плюс 9 даже дает в любом случае число положительное. То есть, у вас здесь сравниваются положительные числа с нулем. То есть, это естественно, любое число будет решением. То есть, там была бы вся закрашенная прямая. Естественно, здесь бы не было решений, потому что у вас положительное меньше нуля не может быть. А вот как раз вот здесь и вот здесь решение будет ну, с учетом минус тройки и тройки. При этом смотрите, если мы начертим параболу х квадрате минус 9, то у вас получится вот такая вот заголина. Потому что x квадрате число, ну, при х квадрате стоит коэффициент а положительный, то есть у вас веточки вверх будут, как в прошлом там номере. Соответственно, положительная часть вот она, Отрицательная вот она. Соответственно, больше нуля будет как раз вот здесь изображено, а меньше нуля было бы вот здесь изображено. Поэтому правильным ответом у нас будет, соответственно, первый номер. Дальше. В течение 20 банковских дней у нас акции дорожали ежедневно на одну и ту же сумму. Конечно, вот сегодня акции будут падать наверняка очень сильно. Сколько стоила акция компании в последний день этого периода, если в девятый день акция стоила 999, в тринадцатый 1063. Ну, я думаю, сейчас как раз по времени уже арифметическую прогрессию большинство людей, ребят, прошло, и вы должны помнить такую формулу. Если не помните, запишите. Очень хорошая, полезная штука, что d раз арифметической прогрессии, то есть это та сумма, на которой как раз подорожание происходит. Можно вычислить как аэм минус а n, то есть m член минус n m минус n. То есть в данном случае можно из 1064 вычесть 999 и умножить на разницу 13 минус 9. Естественно, посчитать это будет 16. Ну и тогда можно найти таким же макаром, там какой у нас в последний день 20 день. То есть а20 тогда это будет. Ну, например, а13, то есть 63, плюс d, то есть 16, на 20 минус 13. Опять же, используя эту же формулу, просто выражается АМ через АН, АМ минус n. То есть, 1063 плюс 16 на 7 это 1175. 1175. В 15-м треугольнике два угла равны 38 и 89, найдите третий угол. Ну, сумма углов треугольника 180 градусов. Поэтому, чтобы найти третий угол, мы из 180 вычитаем сумму 38 и 89 то есть, в данном случае у нас получается 120, да, 127, 180 минус 127 это 53. То есть, 53 будет ответом. В 16-м радиус окружности, вписанный в трапецию, 12 найдите высоту. Ну, в чем смысл? Как раз радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен. Проведенный в точку касания, перпендикулярен. То есть, эти два радиуса, именно диаметр, как раз образуют высоту данной трапеции. То есть, здесь 12, здесь 12, в сумме, конечно же, 24. Записали. В 17-м сторона ромба 5, расстояние от точки пересечения диагонали до нее 2. Найдите площадь. Но опять же, вот такое же расстояние сюда постройте, у вас будет 4 в сумме. А по факту это высота для данного ромба. А площадь ромба можно найти как сторону, проведенную к ней высоту, то есть как у параллелограмма. Поэтому будет 5 на 4 или 20. Записали 20. 18. -е. На клетчатой бумаге размером клетки 1х1 всегда смотрите размер клетки, чтобы не ошибиться. Изображен треугольник ABC. Найдите длину его бисектрисы, приведенную к Б. В данном случае равнобедренный треугольник изображен, то есть бисектриса, медианная высота, проведенная к основанию, это одно и то же. Ну и понятно, что она будет у нас 4 четыре клетки. Размер клетки 1х1, то есть четверку умножать ни на что не нужно. Дальше. Какие из следующих утверждений равны? Высота. Так, все высоты равностороннего треугольника у нас равны. Ну, естественно, да, верно. Угол, вписанный в окружность, равен соответствующему центральному. Нет, он его равен половине. В любой ромб можно вписать окружность. Чтобы в четырехугольник можно было вписать окружность, сумма противоположных сторон четырехугольника должна быть равна. Но у ромба все стороны одинаковые, поэтому противоположные в сумме тоже будут одинаково число давать. Поэтому третий верно. То есть 1, 3 записали. Давайте глянем 20. Тут необходимо решить систему. Самый простой вариант: вот у вас у имеют одинаковые по модулю коэффициенты, но разные по знакам. То есть, соответственно, взять просто сложить. И вы получаете сразу 18х квадрате, то есть это 6х квадрате плюс 12х квадрате. Убираются, потому что там получается y плюс минус у. А здесь 18. То есть в таком случае х квадрате у вас равно единице. Ну и тогда, конечно же, x равен плюс-минус 1. Ну и в таком случае мы эту единицу подставляем с минус единицей, например, вот сюда. Что получается? 6 плюс у равно 14. Естественно, у в такой случае равен 8. И тогда у вас в ответ пойдет две точки. Одна из них минус 1,8. Другая 1,8. Ну, в принципе, все. В 21-м два автомобиля отправились в 420-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 24 км в час больше, чем второй, и прибывает к финишу на 2 часа раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля. Хорошо, давайте скорость первого мы возьмем x км в час. Нам с вами говорят, что скорость первого на 24 больше скорости второго. То есть скорость второго тогда x минус 24 км в час. Ну что мы получаем? Время второго будет 420 на x минус 24. Время первого 420 на x. И разность во времени как раз составляет 2 часа. То есть равно 2. Ну, что можно сделать? Можно максимум на 2 поделить обе части, чтобы чуть-чуть хотя бы числа поменьше стали. Но дальше, к сожалению, только к общему знаменателю. То есть 210x минус 210x плюс 210 на 24. Равно все это хозяйство x в квадрате минус... 24x. В результате мы с вами получаем x в квадрате минус 24x. Так, минус 210 на 24 и равно все это хозяйство нулю. Давайте посмотрим дискриминант, что у нас выходит. 24 в квадрате плюс 4 на 24 на 210. Но ну, смотрите, 24 можно вынести, будет 24 плюс 840. То есть это, в свою очередь, 24 на 864. Разобьем на множители. То есть вот как это считать на УГ без калькулятора? 24 это у нас 6 на 4. А 864 это 6 на 144. Ну, то есть у нас получается 2 в квадрате это 4, 6 в квадрате и 12 в квадрате. То есть фактически получается 12 на 12 это 144 в квадрате. Ну и в таком случае x 1 будет 24 плюс 144 делить на 2. Это сколько у нас там? 168 а, делить на 2. Это 84. x второе меньше нуля. Ну понятно, что нам надо 84 в ответ и указать. Далее необходимо построить график функции. Что у нас есть? Вот смотрите, мы можем немножечко упростить. То есть 0,5x вынести за скобку. Остается у нас x минус 1. 1. Модуль x и x-1. минус То есть получается это все хозяйство 0,5x на модуль x, но при учете, что x не равно единице. Потому что когда мы хотя бы и сократили вроде как, но у нас оно изначально было, поэтому мы должны учитывать, что x... Минус один не равно единице. Зевнул неудачно, простите, пожалуйста. Ну а дальше что? Нам необходимо рассматривать модуль. То есть, если подмодульное выражение, именно подмодульное, заметьте, не просто x, а все, что под модулем написано, больше либо равно нулю, то мы получаем раскрытый модуль с положительным знаком, то есть просто x, 0,5x на x будет 0,5x в квадрате. Если же подмодульное выражение отрицательное, то он раскроется модуль как минус x, и мы получаем минус 0,5x в квадрате. Вот, в принципе, такое надо начертить. Ну, чертится достаточно легко, то есть это стандартная парабола. Единственный момент, что у нее идет расширение относительно оси о y, по-моему, да? Как это будет? Да, расширение. Соответственно, вот у вас там единица, единица. Ну, подставьте единицу. Там 1 в квадрате на, квадра... а, на 0,5 будет 0,5. Подставьте двойку. Вот ну, 2 в квадрате 4 на 0,5 2. Подставьте тройку. То есть там уже 9, но естественно 4,5. Вот здесь будет точка. Ну и такая же у вас появится вот здесь. 1 в 1. Так, раз, два, там. Ну, надеюсь, не накосячил. При этом мы не забываем, что x равно единице, у нас отсутствует. То есть вот здесь будет пустая точка. Здесь 0,5. Но необходимо при каких значениях m не иметь с графиком общей точки. Ну, y равно m это прямая параллельная оси O и x. И соответственно не будет иметь общих точек как раз тогда, когда она пройдет через вот эту пустую. То есть здесь у нас m равно 0,5. То есть единственное значение. Хорошо. В 23-м катеты гипотенузы прямоугольного треугольника 21 и 75 найдите высоту, проведенную к высоте. Высоту, к высоте. высоту, конечно же, к гипотенузе. Давайте введем треугольник, проведем высоту к гипотенузе CH. Пусть вот это 21, это 75. Естественно, мы можем по теореме Пифагора сразу же найти AC. То есть это будет АВ в квадрате минус CB в квадрате. То есть 75 в квадрате минус 20. 1 в квадрате это у нас сколько там? 72 получается. Ну, можно на самом деле расписать, то есть как по формуле сокращенного умножения, то есть это 75 минус 21 на 75 плюс 21. То есть это 54, там 96 и раскладывать. В результате у нас получится 72. Ну а высота в прямоугольном треугольнике, одна из формул это произведение катетов. то есть Ацены на ЦБ. И делить на гипотенузу, то есть на АБ. То есть мы получаем с вами 21 на 72. И хозяйство делить на 75. Если посчитать, будет 20,16. В 24 окружности с центром в И и G не имеют общих точек. И окружности не лежат одна внутри другой. Внутренняя общая касательная с этими окружностями делит отрезок соединяющий центры в отношении МКН. Докажите, что диаметры этих окружностей так же как МКН относятся. Ну давайте накидаем, например, наш вот окружности. Раз. Здесь давайте чуток побольше ее сделаем, а то вроде они не должны быть равны у нас. Раз, два, три, четыре. Хотя могут и равны быть разницы. Вот наша общая касательная. Соответственно, радиус в точку касания здесь, а радиус в точку касания здесь. Давайте здесь будет О 1 Центр здесь О2, а, здесь А1, здесь А2. Ну и соединяющий центр вот так вот проводим. Здесь пусть будет какая-нибудь М. Нам говорят с вами, что так, отрезок соединяющий центр в то есть O2M к o 1 относится как М к Н. Ну, например, что мы можем сказать? Ну, естественно, как я и говорил, радиус, проведенный в точку касания, он перпендикулярен касательно, то есть перпендикулярен А1А2. Что в первом случае. Что во втором случае? При этом понятное дело, что угол О2МА2, 2 2 равен углу О1МА1, как получается вертикальный. Ну, соответственно, треугольники будут подобны. То есть треугольник О2 МА2 подобен треугольнику 2 о1, М, А1 по двум углам. Раз они подобны, то мы можем сказать, что О2, А2 относится к О1, А1, так же как М к Н. Ну а так как радиусы относятся, то и диаметры также будут относиться. Вот в принципе все решение. 25. -е. В трапеции А, боковая сторона А, Б перпендикулярна основанию так, БС, окружность проходит через СД, касается прямой АВЕ, e, найдите расстанет Е e, до СД, если АД6, БС5. Хорошо, давайте накидаем сначала окружность, потому что так проще. Вообще, в основном, когда есть какая-нибудь окружность, сначала лучше ее нарисовать. Будет проще просто. Так, здесь у нас есть прямоугольный треугольник. Давайте вот у нас вот так пошел, проходит через СД. Ну хорошо, пусть проходит. Вот как-то так. И соответственно здесь у нас с вами идет трапеция. Вот наша трапеция ABCD. Давайте сразу, типа мы провели AB и CD в точку М. То есть мы можем сказать, что AB пересекает DC в точке М. Что дальше? Ну естественно мы можем сказать, что треугольник M, B, C, он будет подобен там, треугольнику AMD. Элементарно почему? Они оба прямоугольные. Соответственно, у них есть общая устрюгов. Все, они подобны. В таком случае мы можем сказать, что МС к МТ. Так, давайте подпишем: у нас вот здесь 6, здесь 5. Ну, да, мы можем сказать, что МС относится к МД. Абсолютно так же, как вот эти 5 относятся к 6. No, ну, не, не, совсем. То есть, здесь можно сказать 5х. А вот это тогда вся будет 6 х. Ну, проще, давайте, чтобы вас... Не обязательно так же, как К, kd, в общем. Чтобы без всяких x. -ов. Ну, то есть 5 к 6. Хорошо. В таком случае, что мы можем сказать дальше? Давайте точка касания у нас будет e. Да? Соответственно, по свойству секущей и касательной у нас квадрате равно mc на md. То есть... В таком случае как раз 5 х на 6 все-таки не обошлось у нас без x. То есть получается x корней из 30. Дальше что можно сказать. В принципе мы можем посмотреть на синус угла m. Причем посмотреть на него рассматривая треугольник для начала mbc. То есть если вы посмотрите на треугольник mbc, то синус угла m он вычисляется как bc к mc. То есть, 5 получается к 5х. То есть, 1 делить на х. С другой стороны, если посмотреть на треугольник, тоже прямоугольный, МЕ. -E, давайте здесь поставим у нас же расстояние. Ну, МЕН. -E -E то мы можем спокойно найти ЕН e как МЕ -E на синус угла М. То есть, МЕ -E у нас с вами х корней из 30 а здесь 1 делить на x. Ну, понятное дело, что получается корень из 30. Ну, вот, в принципе, решение для данного задания и конец решения варианта. Если вы до сюда досмотрели, вы молодцы, я этому безумно рад. Не забывайте про подписку, про лайки, рассказывайте друзьям о канале. Это помогает продвижению. До новых встреч, дорогие друзья.